Статья Игоря Яковенко как раз о теме, которая меня интересует, и о том, о чем я иногда делюсь со своими зрителями. Общество при авторитарном режиме, на глазах ползущим к тоталитаризму, это черный ящик, внутреннее состояние которого труднодоступно для наблюдения. Попытки использовать в России в качестве политического термометра опросы в ЦИОМа или выборы, удивляют своей наивностью в ходе спецопераций выборы в кавычках одни нужные люди правильно считают продукт который другие нужные люди заложили в голову россиян посредством телевизора путина уважаешь строго спрашивает социолог в штатском махнув перед лицом испуганного россиянина красной карточкой и для пущего страха обзывает его респондентом Содержимое черного ящика проявляет себя во время взрыва или в случае больших движений людских масс, то есть в форме иммиграции и иммиграционных настроений. По данным социологической службы Кэллуп, каждый пятый россиянин хотел бы иммигрировать из России, если бы у него была такая возможность. Социологи Кэллуп проводят такие опросы в России более 10 лет, и утверждают, что приведенные выше цифры – это рекорд. В 2014 году потенциальных иммигрантов было 7%, в 2016 – 9%, а вот сейчас уже 20%. Наибольшее число желающих эмигрировать среди молодежи, среди россиян в возрасте 15-29 лет хотели бы уехать 44%, чуть меньше половины. Издание «Проект» изучило количественные характеристики российской иммиграции, сравнив цифры российской статистики по уехавшим россиянам с цифрами, которые дают ведомства принимающих стран. Выявлено, что, например, в США выехало в 9 раз больше, чем фиксирует Росстат, в Чехию в 12 раз больше, в Венгрию в 14 раз больше. В исследовании проекта отмечается, что Россия находится на третьем месте по общему числу иммигрирующих, уступая по этому показанию только Индии и Мексике, опережая такие привычные иммигрантские страны, как Китай, Бангладеш, Сирию и Пакистан. За пять лет в четыре раза выросло количество российских иммигрантов с высшим образованием имеющих ученую степень иммигрантов стало больше вдвое по сравнению с 2012 годом число иммигрантов из россии выросло более чем в три раза а всего за третий срок президентства путина из россии иммигрировали 1 миллион 700 тысяч человек это шестая волна иммиграции из россии с начала прошлого века по масштабу путинская иммиграция, путинский исход уступает только белой иммиграции 1918-1922 годов и волне 90-х, когда после распада СССР рухнул железный занавес. Представление об этой волне путинской иммиграции дает опрос российских иммигрантов, проведенных Атлантическим Советом США, авторы Джон Хервест и Сергей Ерофеев, исследователи опросили 400 иммигрантов, живущих в США, Великобритании и ФРГ. Исследование Атлантического совета показало, что путинский исход вызван в значительной степени неприятными ощущениями, которые у людей вызывает путинский режим. В качестве шести главных причин отъезда 40% назвали общую политическую атмосферу, 33% – отсутствие политических свобод, 32% – общую экономическую ситуацию, отсутствие экономической перспективы. 29% – преследование, нарушение прав человека. 26% – профессиональные причины. 24% – образование, получение диплома. Путинский исход отличается своей политизацией и оппозиционностью. 58% опрошенных иммигрантов заявили, что они в России – Зарабатывали достаточно, чтобы жить комфортно. Более двух третий негативно оценивают деятельность Путина, полагая, что в результате его правления жизнь в России стала хуже. То есть, путинский исход – это бегство. Не столько от бедности, сколько от несвободы. Уезжают те, для кого свобода является производственной необходимостью. Ученые, программисты, люди творческих профессий путинский исход это массовая утечка мозгов сегодня когда многие прикладывают ухо к земле пытаясь услышать поступ грядущих перемен важно учитывать названные выше особенности путинского исхода окно возможностей наверняка откроется причем произойдет это как всегда внезапно вопрос в том найдется ли в этот момент в россии политический субъект способны предложить стране что-либо отдельное, а главное, останется ли к этому времени в этой стране критическая масса людей, способных это отдельное услышать и понять. Игорь Яковенко. Ну что ж, короткий комментарий. Если Игорь Яковенко задает в конце вопрос, то я попытаюсь на него ответить и отвечаю в течение последних двух лет. Что, скорее всего, нет. И это я говорю, несмотря на то, что многие называют меня пессимистом и критикуют, но я действительно даю не слишком много шансов этой стране. И в силу того, что она разграблена, и в силу того, что страной управляют кухарки и спортсмены, на телевидении творится бог знает что, да и вообще страна давным-давно идет в разнос. Ну и молодежь, 44%, это об очень многом говорит. Действительно, я уже озвучивал эти цифры, Россия занимает третье место по количеству иностранных студентов в Германии, уступив только Китаю и Индии. Но Китай и Индия, мы понимаем, там много миллиардным населением, а Россия с очень небольшим населением, если сравнивать с другими странами, и вот почетное третье место. Конечно, удивительные и страшные цифры, что путинский режим дошел до предела. То есть вот этот путинский исход, как называет его Яковенко, сравним с послереволюционным. Представьте себе, что натворила эта банда. И что они еще не понимают. Вот эти два миллиона – это те, которые не вернутся. С большой вероятностью не вернутся, потому что иммиграция требует не только внутренних сил но и материальных вложений затем человек прикладывает очень много усилий на новом месте пытается интегрироваться в новый коллектив образовать новый бизнес купить себе новое жилье и потом даже если в россии что-то начнет меняться поверьте рвать это еще сложнее чем в момент иммиграции так вот с большой вероятностью, по меньшей мере, 95% из тех, кто уехал, не вернутся больше никогда. Я хорошо помню, как в 90-х годах русских немцев тогда было очень много в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. Их в свое время отсылали в Азию, а затем в 90-х годах они стали потихоньку уезжать в Германию. И тогда в Казахстане немного посмеивались и говорили «Ах, боже мой, все не уедете». А если уедете, так наверняка вернетесь. Не тут-то было. Уехали все до практически последнего, по некоторым данным, около 5 миллионов человек из бывшего Советского Союза в целом. Имеется в виду и с России, и с Грузии, и с Азербайджана, и с остальных стран. И если кто-то и вернулся, то это на самом деле единичный случай. Вот так вот 5 миллионов активных, образованных, Тогда СНГ уже потеряли. Ну, а сейчас непосредственно Россия теряет свои последние мозги. Если вы спросите меня, жалею ли я об этом, нет, не жалею, как человек, проживший почти 30 лет и считающий свою иммиграцию удачной, я желаю тем, кто все-таки хочет найти свою страну, найти свою дорогу, ничего не бояться и уж в любом случае лучше пытаться, чем сидеть и ждать конца, непонятно чего, у моря погоды в стране, которую не любишь, не уважаешь, которая доводит своих людей до состояния, что из этой страны бегут больше, чем из Сирии, где идет война, о чем можно говорить. Я думаю, что то, что сейчас переживает Россия, это одна из глобальных катастроф. Возможно, Последняя в ее истории.